Макс, привет! Рад, наконец, с тобой виртуально развиратализироваться, так сказать. А то все время общаемся в Телеграмчике, в чатиках, вот, и никак вот друг друга не видели. Хоть таким образом пока что, надеюсь, в каком-то обозримом будущем сможем увидеться вживую, потому что я часто бываю в Токио, где ты находишься. Да, а, Итак, да, для, да, да, да. <связано> для тех, кто <связано> будет смотреть это, это, запись этого такого интервью в практическом формате, Кратко кто мы такие. Я, меня зовут Павел Косенко, я один из соавторов проекта Дехансер можно сказать, идейный вдохновитель этого проекта. А Макс Голомидов, колорист, оператор профессиональный и начинающий режиссер. Я нахожусь в Москве. Макс находится в Токио. Макс работает в студии Digital Garden Японской, которая занимается грейдингом. Вот. И сегодня у нас специально студия забронирована под нашу встречу, потому что я очень хочу помучить Макса вопросами, как же он так круто оседлал d Что многие э, колористы, когда смотрят на эти картинки, говорят, ну как он так делает всего лишь за несколько нот. Надеюсь, ты нам это расскажешь сегодня. И покажу. Да, и покажу. То есть мы будем шарить экран в основном, но перее, прежде чем мы начнем это делать... Макс, можешь кратко про сетап свой сказать? Вот так интересно, колесики, всякие клавиатурки в студии. все могу даже как-то подключить сейчас, подвинуть свой лаптоп. Ну да, всем привет еще раз, Макс. Нахожусь в студии, в одной из комнат, у нас их три по цвету, хотя фирма занимается, Паш, не только цветом у нас, у нас получается полноценный постхаус и визуальные эффекты и даже монтаж звука, но в том числе делаем цветокоррекцию. А сколько, для... по, по, сколько покрасочных комнат у вас? Покрасочных у нас сейчас три. Ого, круто! Но ну, я, я вижу по количеству лицензий, которые покупают студии, что у вас не, далеко не один компьютер. плюс <laughs> ну, целый этаж еще для конформов, да, для ассистентов сделан. Там они тоже, там сколько, четыре машины стоят э, с мини-панелями, но пришлось тоже докупать дехансер, потому что так как я его использую сейчас, и они конформят его или там заканчивают проект после того, как с клиентом поработали, то там они открывают, машина, на машинах нет дехансера, было сложно. Сейчас вот здесь стоит дехансер и очень довольно-таки удобно получается. Классно. Так, значит, у тебя панель, я смотрю, там стоит максимально. Да, да, видите, панель. Вот. Она, она же, как бы, говорят, морально устарела, у меня просто лично у меня не было такой панели. Да, Знаешь, каких времен она уже не обновляется, хотя был, э, полгода назад нам э, прислали новую в плане лейаута кнопок, и весь маппинг был немножко по-другому сделан, а, в принципе все то же самое осталось. Но что-то он не зашел как-то, и у нас ее обратно забрали, вот у нас осталось все то же самое. Мне кажется, она во всем мире одинаковая. Да-да, она ну, одинаковая, и давно не обновлялась. Был недавно какой-то экспериментальный момент, присылались с новыми настройками, то есть новые кнопки чуть-чуть, какие-то новые функции, там, шорткаты, но как-то не зашла. Так что вот она такая, ну не знаю, мне она удобна, мне она нравится, я к ней привык. Понятно. И... Так, и, соответственно, у тебя, у тебя МАК, какое там ведро стоит или что у вас? Не, у нас не ведро, у нас у нас, кстати, никогда не было ведра. У нас было сначала, у нас был вообще Linux даже стоял. Но сейчас у нас все на Mac Pro на последних. А, а. То есть студия как бы не очень бедная в принципе. Сейчас да, в каждый из комнат по цвету у нас стоит по Mac Pro, да. Ага, понятно. А, Что-нибудь, сколько мониторов? Давай раз посмотрим? А, так, кстати, интересно, мониторы черные, хотя там сейчас включено. А, вот так видно. Ну, чуть -чуть видно Мониторы просты, как бы все очень просто. Вот монитор, прямо, получается, я себе так поставил так что все идет по одной линии. Ага. Вот так вот, что монитор по интерфейсу, он напрямую, и там идет уже reference monitor. Да, да видно, а, видно, да, хорошо видно, ага. Да-да, и вот тут стоит справа монитор, почему-то отражается или это вообще не видно, эти векторскопы. Ага. Слева. Это Тегникс-фирма, да, вот она софтверная у нас. В других комнатах у нас идут хардверные э -э, векторскопы, пойформе, точнее, а. как их -то, называть, Понятно. А, а правый, справа еще один монитор стоит, четвертый получается. А, ну вот там еще стоит за мной, да. Это уголок ассистента. Там а, я, только... я понял, почему ты говоришь, лево-право, у меня же наоборот картинка, все понял. А, окей. Вон там за мной, вон там, да. Это. Это машина для ассистента, они сидят параллельно, могут что-то там подправить, там заменить. То есть ты когда работаешь, у тебя ассистент прям в процессе идет? работает? Да, он со мной сидит, получается всю сессию, иногда уходит, когда там видно, что ничего не надо делать. Я, я потом в конце просто зову, они делают рендеры и там, ну, тут а свои то правила, есть... всякие нюансы. Ну то есть получается, что ты как, вроде как старший колорист, да? да? Да, да. А всего сколько колористов в студии? У нас всего пять, из них два старших, да, я и японец. Я единственный иностранец вообще в этой фирме. Да? А ты японский ты выучил уже? Ну как, не выучил, но я... У меня жена японка, и мы дома говорим на японском английском таком, поэтому более-менее что-то могу разговорную речь поддержать, там писать не могу, сразу говорить, читать не очень могу. Хотя освоил две эти азбуки простые, но сами иероглифы меня сложно пока. У нас, кстати, full stack разработчик в команде Dehancer, который, собственно говоря, занимается сайтом и бэкендом и фронтендом. Mm -hmm. uh, он знает японский хорошо. О, oh, круто. круто. Да, Понятно, так случилось. Окей. Uh, okay. Из дополнительных клавиатур каких-то что-то используешь, дополнительные девайсики, там какие-то шоткаты не выносишь, или тебе хватает полностью панели? Нет, нет. Uh, популярные довольно-таки да, сейчас народ их использует, uh, дополнения какие-то. Ставят рядом с клавиатурами, но я как-то не использую, не, мне хватает этой панели, плюс иногда и все мышкой, кто-то говорит, мышкой вообще не использует, хватает только панелей, шорткатами, но я все равно комбинирую и мышкой и панели и клавиатура, но без ничего, без, ничего больше дополнительного мне не стоит здесь, То есть, Понял. Есть, вот. Слушай, а за, за панелью три монитора или два? почему они черные, почему они все включены, странно, почему они черные показываются. Не знаю, так показываются. А -а -а. Да, видно вот так вот, под каким-то углом было видно, что они работают. Да, это можно. во, -во, -во. А -а -а. ну один <связывая> интерфейсный, второй для вектороскопов, а третий О, видно, для да, Мне кажется, этот угла зависит как-то, да. Вот, и третий, э -э кто как нас использует? Кто использует и ставит на фуллскрин зачем-то туда вот на... Опять все пропало. Ну вот, интерфейсный. Я, я понял, понял, да. Да, вот векторскопы, и там третий есть, это уже на свое усмотрение, что хочется, можешь выводить, но я его не, не включаю, только векторскоп ставлю себе, и напрямую вот это, э, Понял. Ну можно как часть наверное, интерфейса его использовать тоже. Да-да-да, кто как, То может, там таймлайн туда можно выставить, кто-то так делает, у Резола есть такая сейчас возможность. Точнее, по-моему, всегда была. Слушай, а вот если не секрет, как у вас там с вентиляцией, сколько человек можно находиться, потому что я вот дико повернул на вентиляцию, на свежем воздухе, вот, а -а -а. продуманный вопрос? Кондиционеры здесь, э, они даже, они такие, даже не видно, они спрятаны, то есть у нас, как я показать, Кондиционеры, это кондиционер, они охлаждают воздух, а вентиляция, она прогоняет. Да-да-да, слушай, у нас э, есть просто, ну вот это в другой комнате сейчас стоит, э, очиститель воздуха, дополнительная такая коробка стоит, такой девайс. Это тоже не то, вот именно поступление свежего воздуха, ну ты себя чувствуешь, там нормально у тебя голова работает, когда ты там сидишь долго? Конечно, конечно, да. Ну, то есть не сижу, да, нормальный воздух? Скорее всего, она просто продумана. Да, здесь можно, да, интересно, можно поставить э, какие-то здесь варианты, эти, Dehumidifier, -De как называется, как-то как перевести. То есть он влажность убирает. Э, Короче, система, я понял, там, скорее всего, есть система жизнеобеспечения, просто она спрятана в стену, и для тебя есть какой-то там прибор, который управляет ей. Да, да, да, есть я, я, я, я, ага, в, понятно. Ну, я, просто, я, я на всякий случай спросил, потому что я очень сильно сомневаюсь, чтобы в студии этот вопрос не продумали. Вот. Yeah. А, да. Ну и, соответственно, освещение тоже, я смотрю, продумано там, можно по-разному, да, его? Да, yeah, вот у меня есть вот путь, который я хорошо знаю. Это путь с тремя программами, то есть уже запрограммировано разное освещение. Uh -huh. Можно полностью все включить, можно только надо мной, только над клиентом, там какой-то уголок включить отдельно, полностью темноту создать и так далее, Тут диммер есть какой-то, да, то есть вот, вот этот я использую, да. А сзади там какой-то еще один экран проекционный? Или мне показалось? У нас 5, нет, нет, здесь ничего нет. нет. Там вот а. уже диван идет, столы. А, понял. Но человек 5 может спокойно, да, сидеть? Нет, больше. На самом деле диван там, если так всех рассадить, человек на диване, только человек 7, наверное, влезет. Плюс 3 часа стула стоит за столом, на который тоже можно человек 6 посадить. То есть человек 10 свободно, может быть, студии 15, но это уже будет так. А, понятно. Ну, короче, классный подход. Нравится мне. Есть да, такой сетап, вот именно эта студия, эта комната, что я перед всеми сижу, mm -hmm. они все за мной. В других комнатах я сижу немного сбоку. Да, да, mm -hmm, так, понятно. Так вот у нас, да. Ну ладно, ну, просто раз уж мы оказались в японской студии, то, конечно, очень интересно было воспользоваться и э, случаем, и послушать про сетапы. Спасибо тебе большое. Давай mm -hmm. к главной теме нашего разговора. Можешь ли ты показать, как у тебя получается так э, виртуозно пользоваться дехансером? А, дело в том, что когда ты покрасил клип, м, как группа называется ОСАКа, да? А, не, нет, это группа из ОСАКИ. Группа называется Токио. А, Токио. Произноси, по-моему, как Токио. Ага. А, соответственно, когда этот. Ты, ты, ты, стилы выложил и мы их тоже расшарили в наших соцсетях там мне очень много людей написала типа вот это круто это действительно уже прям совсем похоже на пленку и главное что наверное там было там 95 нот вот я тебе задал вопрос и ты говоришь да нет там всего лишь несколько нот кроме дихансра 2-3 иногда вот и ну, как бы народ не поверил покажи пожалуйста расскажи как то так и расскажи о своем подходе ну то есть если можно давай расшарим экран ты покажи конкретный mm -hmm. проект и расскажи о том, как ты, да, вот мыслишь, когда красишь, потому что ты именно чувствуешь, понимаешь, как бы инструмент нужно чувствовать, и я вижу, что у тебя классно получается, и именно понимать его суть. Расскажи со с точки зрения колориста, потому что я, когда рассказываю с точки зрения разработчика, я немножечко иначе мыслю, да, и у меня, ну, я начинаю сразу углубляться во всякие там нюансы, почему это так работает. А ты просто вот покажи, я беру, вот сначала это, потом это, потом это, если oh, тебе ну, не Хорошо, вижу. давайте экран. Да. Так. Появилось, нет? Да, у меня все появилось. А -а и нет на втором э экране, если я тоже в отведу. Так. Всё, я, так, сначала все давай уберем, Вот так поставим. Так. А -а -а -а. Ну вот, это как раз таки, да. Я подготовил этот проект сегодня, потом, может быть, еще покажем один, совсем другой проект. Давай. Мы начнем с да, музыкального клипа тогда снимали в Ассаке и очень инди группа, да. классный режиссер, снимали на Panasonic, GH5, а, присылали мне все, так, можно посмотреть, а, DMX HR, а, у человека, по-моему, не было возможности вы вы... отрендерить мне ProRes, поэтому это он мне прислал, mm -hmm. вот, все случилось, да, я помню, мне он написал и попросил сделать свет, и говорю, а пришли хоть что-то посмотри сначала. Я мне прислал буквально пару кадров, и это, кстати, те кадры, которые я присылал сразу тебе, потому что я не удержался, сразу на эти кадры накинул дехансер. Да-да-да, было Сразу начал пробовать, и вот эти первые стилы до режиссера я начал посылать тебе почему мне было так интересно, чтобы показать себе, слушай, Panasonic, наконец-то, не какая-нибудь там Ари или Red, или что-то такое очень, знаешь, популярное, очень крутое, что такое очень простое и доступное. И начал с тобой делиться. И так как уже были эти силы сделаны, я их параллельно потом сразу через 5 минут отослал режиссеру, и он практически сразу их подтвердил. То есть он сразу сказал: "Вау, это есть этот э, лук, который он хочет, это вот это вот, э, изображение, этот цвет, этот контраст, там чуть-чуть с Грэйном поиграли. Ну сейчас все покажу". Ну в принципе и по сути ничего не изменилось после вот этих вот первых моих тестов. Но ты их сделал за несколько минут, получается? Ну как, да, я вот ä, добавил дефансер. Э, Давай, сейчас... Давай, да, показывай. Попробуем. Сейчас выберем. Так, ну, ну смотри, э, какой кайф. Ну, вот, по-моему, вот этот я посылал тебе. Да. да, да. Тут все очень просто, да. Э, как, главная нода вот она. Ты отключи, отключи все лишнее и начинай включать под тем нодом, как ты включал. Можешь так сделать? Конечно, конечно, да, да. вот, видно, да, все выключено. Сейчас все выключено, да, первую ноту, да. которую ты добавил. Да, тут еще что, подожди, а, тут еще добавлено на таймлайны, как-то а, уголки. Ага, нет. понятно, да. Да. Ну, а, мы отключи ключи их пока, да. чтобы не мешали. Да, да. Ну, нет, они могут быть включены, они на цвет не влияют. Ну, вот. да. Таймлайны выключены. Ну вот, э -э, вот конкретно в этом кадре э появляется в первую очередь Правильно. Вот, только Geekhancer. Это правильно. <с Currently> Но мне тоже кажется, с этого и стоит начинать. То есть э -э, через выбор, вот, наверху, значит, вот, выбор камеры, я включу Panasonic. Э хотя мне всегда интересно, я пробую какие-то другие камеры давать, тут, точнее, профили. На даже самый даже зная камеру, я даю какой-то иногда другой проф профиль, интересно, может что-то получиться. Бывает, проекты, да. И с чем еще это интересный проект, потому что ну, действительно здесь получился весь этот э, цвет создать ну, ну, на 95% одной нодой то есть одним дехансером. Остальные, вот я сейчас объясню, эти ноды, которые там используются, они довольно-таки очень простые, uh -huh. они практически ничего не меняют, чуть-чуть добавляют какой-то там эстетики, но в основном, да, сделано все-таки Ну и вот и пошло, а -а -а -а -а и, я не помню, по экспозиции здесь, ну, здесь немножко завтра, ну, да, на блюз. Ну, ты, да? этот инструмент, exposure compensation, он, собственно говоря, если ис исходник темноват, то лучше здесь поправить сразу, это упрощает, значит, это даль дальнейший процесс, и, видимо, ты так и сделал. Да, да, я, точнее, даже до этого, естественно, я выбрал сначала пленку. Ну да, uh -huh. Одна из моих любимых в последнее время. Почему-то мне она очень нравится. Ну, Кодохром. слушай, ну, Кодохром – это вообще легендарная пленка, несмотря на то, что ее давно не существует, и этот профиль мы построили хитрым образом, поэтому мы назвали его экспериментальным. Ну, потому что у нас, к сожалению, нет возможности отснять и проявить самим эту пленку, и мы использовали mm -hmm. референсы, отснятые и проявленные другими людьми. Вот. Ну, ну и как бы он на самом деле, он ну, не то что прям дико точный, но все-таки он передает эту эстетику этой, этой самой пленки, на которой все хотят эту пленку. И мы, конечно, не могли обойти вниманием ее, когда создавали Dehancer. Ну, ну да, с этого все началось. Согласен, пленка очень крутая, очень интересная. немножко с таким фиолетовым оттенком поначалу идет. Да. Что uh -huh. мне очень нравится. Но его можно легко компенсировать. Дальше я покажу, как. И... После этого скорее всего, пошел уже э, задрал экспозицию чуть-чуть. Подправил, компенсировал, называется, да. Компенсировал, да. не до экспозиции. поправляй меня, Паш. Ага. Сейчас начнется, да, эта вся игра с терминами, которые я не очень владею, если более, по-русски забываю. Вот. Ну и э, могу включить-выключить, э, например, э, ну вот дальше пошла, пошла точка черного-белого, uh -huh. Включил, выключил, включил, выключил, выключил. Я, кстати, могу, могу, могу как бы чуть-чуть со своей стороны комментировать, так как хорошо знаю, как это работает. А вот вот uh, он применяется у нас, да, не к изображению, а к пленочному профилю. Uh -huh. Нет, да. По-другому себя ведет. Да, он очень аккуратно себя деликатно ведет, на самом деле. Ага. Ну, просто это комментарий, да. Давай дальше. <пишись> да, ну смотри, могу здесь включить, потому что вы не видите мой экран с этими со Ага, Да, это, вот если оригинал, ну, ну, да, тут пересветов и не было практически, кроме там, может быть, ну, там вот. Там ну, это аккуражно, а, да, да. Ну, uh -huh. да, да, пересвет, ну, это, это естественно, ну, здесь какой-то пересвет, но который, который классно, кстати, помогает для будущего а, этого glow эффекта, blue эффекта и halation, поэтому я иногда задираю специально так, какие-то такие э, точечные участки, uh -huh. вот, но здесь получилось так, да. Поэтому, точка белого черного ну, здесь получилось так, не особо завалено, не пересечено. Uh -huh. а, дальше пошли, а, так вот, э, закладка print, что здесь получилось. Здесь тоже, как видите, да, небольшая разница. А ты знаешь, очень... что интересно сделать, ты в за, закладке print, ты на самом деле снизил контраст. Это интересно, я даже сам так не делал, это редко вообще бывает нужно. Чуть-чуть, но ты его снизил. А, прикольно. То есть я понял, Ой, ты, и ты и, черную и, точку и, поднял, а контраст снизил. Это интересно. Да, да, да. да. Mm. Слушай, тут такие, вот, столько возможностей. Здесь сложно идти только линейно. Можно сначала контраст задрать, потом идти в экспозицию, экспозицию чуть-чуть приподнять. А, или наоборот. И точки черного здесь играть, играть может здесь, столько вариаций. Поэтому даже сложно сказать, насколько вот я последовательно здесь все вот это, этому всему следовал не могу даже вспомнить честно говоря но потом может провести эксперименты могу все сбросить попробовать заново сделать или может ну, ради, интереса ощущаю, ком... вот. или ради, ради интереса на каком-нибудь другом вообще шоте можно это сделать чтобы разнообразие было картинки да? да да да конечно можно. то есть, да. то есть смотри получается ну, да, Получается, что ты сначала выбираешь, ну, естественно, технический момент камеру, затем ты выбираешь профиль, и уже от общего профиля, от общей картинки, которую ты получил, ты идешь в разные инструменты, настраиваешь изображение, все инструменты друг на друга влияют, естественно, да, и, то есть, тебя не смущает, если ты выбираешь профиль, yeah. и он слишком контрастный, или там слишком синий, ты понимаешь, что ты это можешь компенсировать, правильно я тебя понимаю? но Я знаю, что контраст можно подправить, и это не проблема, поэтому тут столько, столько возможностей, столько как бы, вариаций. Colorhead, он очень-очень очень мощный, но без него так, скорее всего, будет виден, виден отображаться профиль пленки. Да, и так если он... Не продолжает... читывать... А нет, saturation. Да, то есть здесь у меня под saturation не задран ничего, то есть по цвету более-менее так, скорее всего. Ага. И тут уже вопрос, тебе это нравится или не нравится, и что ты можешь с этим сделать. Я сделал это вот примерно так. Понятно. Ты компенсировал красный оттенок фактически, ну то есть ты чуть-чуть даже разбалансировал. Да, да, да, да. да. -да. А -а -а -а, вот, фактически это вот суб субтрактивный инструмент, который а -а аналогичен принтер принтерлайцу. Ну или же да. при фотопечати, при кинопечати это принтерлайт называется. Да, но ведет тебя в дехансере гораздо интереснее, и лучше, мне больше нравится. Ну принтерлайт, который в Давинчи, он немножко технический, да. Здесь все-таки мы используем значение, ну в дихансере мы используем угу. значение реальных светофильтров, которые мы инструментально замерили на реальных э, фотоувеличителях в данном случае. Вот. Поэтому, ну и плюс там есть другие хитрости, он более деликатно, да, действительно себя ведет. Ну, да, то есть здесь можно удобно сейчас кнопкой, да, если здесь, здесь можно прямо да, понижать как бы смешивать оригинальный цвет профиля с, вот, с моей коррекцией. Полностью угу. интересный, иногда я этим пользуюсь. Ага. Вот. Ну, доходим до. До зерна Зерно здесь получилось вот такое. Интересно. То есть ты его сделал побольше в размере. А можешь крупно увеличить кофрагмент, чтобы... А, конечно. конечно. Да. Смотри. Ну вот, например, ну, вот, давай так поставим. А еще сильнее, может, потому что мне кажется, что убирает... Э, э, боюсь, что мы с помощью зума это не увидим. Ну давай попробуем. А, ну, да, ком, да, да, по компрессии. Ну, да Смотри, покажу оригинал. Uh -huh. Вот оригинал. Здесь, кстати, по-моему, она даже и не в фокусе. Видно, что здесь вот гейм. Да, да, да, да. не в фокусе она. Чуть -чуть здесь. Ну да. И вот включаем, значит, только дыхансер. И можно попробовать выключить зерно. Вот так без зерна. Да, видно. Не очень хорошо, но видно. Да, большая. Зерно такое агрессивное, поэтому… Ну ты в этом проекте вообще агрессивненько, я смотрю, всего приложил так и, в общем-то, прикольно получилось. Да, ну слушай, режиссеру очень понравилось, он хотел из этих восьмидесятых, точнее, Японии восьмидесятых вот эти фотографии мне какие-то показывал. И я там из всего этого количества фотографий, мне заметил, буквально парочка понравилась, они просто были, вот, почему-то мне напомнили вот эти, когда Хроммонны и какие. Uh -huh. и... Ну это не значит, что я из-за фотографий добавил этот профиль, просто профиль понравился, он очень хорошо подошел, в первую очередь. И... Близок был к тому, что я видел, но я не пытался там один в один все сводить, просто ему показал, что слушай, ну вот такой тест. Вот буквально, где я говорил по первому тесту, он сказал, правильное направление, там буквально какие-то маленькие, потом точку черного поднимали, пускали буквально чуть-чуть совсем, где-то даже не в, этой, не в этой сцене. А так, по основном, ему все понравилось первоначально, и, как видно, это, это все создано вот, вот одна нота. Так, то есть здесь ты, соответственно, в шедоусах и митонах оставил, а в хайлайтерах вообще убрал зерно, то есть оно тебе здесь не нужно. Да, то есть тем самым немножко получается картинку за блюдо, потому что когда ты добавляешь амант, то есть да, э, да. сила получается, количество э, зерна, то картинка, ну вот смотри, здесь, ну, видно сразу, она немножко смягчается. И Да-да. Это... Вот. Поэтому дальше уже просто если по дефолту оставлять э, настройки, то это через ЧУР, показалось. Ага, ага. И тут уже просто экспериментальным способом задрал одно, посмотрел, насколько это влияет. Слушай, а классно. Я только что понял, что ты фактически использовал инструмент Film Grain как инструмент, который мы еще не, не сделали, но планируем скоро добавить soft edges, То есть инструмент, который. А, а, а, да, да, да. да здорово получилось. хороший да, секрет хороший секрет. Э, ну это выделение highlight да вот ага. да. highlight вот это вот именно а, скажем, B, и, это видно видно те изменения которые ага. добавляются на изображение ага. и тут видно кстати очень хорошо по, куда добавляется зерно и что именно происходит. Например, ну вот. ага. Я такой этот highlight mode использую, ну очень часто использую, именно в деханстве тоже можно посмотреть, что именно происходит, какие области именно затрагиваются в большей степени. Но это так, в экстремальных случаях, а так вот чисто на глаз, зумировал, посмотрел на референсе именно еще надо движение взять и посмотреть. Да. Uh, вот. Поэтому да, я так здесь сук там буду. где-то так, наверное. 56 тебя было. Ну, ну, да, вот. Тут уже, да. Понял. Ну, хорошо освещено помещение здесь, этот игровой центр. Поэтому здесь, наверное, больше играть надо в хайлайтах и в медтонах, а, если по зерну. Тут, ну и так я оставил гулять. Да. Я со своей стороны чуть-чуть прокомментирую, прям буквально 20 секунд, почему картинка размывается. В принципе, у нас это подробно в статьях написано, но статьи читать не умеют, а это видео, может быть, посмотрят. Дело в том, что принцип изображения, что изображение состоит из зерна. Зерно не может быть наложено на изображение. Имеется в виду, я сейчас имею в виду аналоговые настоящее изображение. Мы, так как воспроизводим аналоговые принципы, то ну, естественно, если размер зерна увеличивается, то размер детализации уменьшается. Это само собой разумеется. Не, невозможно, чтобы зерно увеличилось, а картинка не блюрилась. <клёх> если какой-то либо инструмент, ты с ним встречаешься в жизни, э, который эмулирует наложение зерна и при увеличении зерна, количества зерна или размера зерна э, картинка не подлюривается, то можно этот инструмент отложить в стороночку. Он, скорее всего, не Ничего общего с, с э, имитацией зерна не имеет. Вот. Это был короткий комментарий. То есть, естественно, при увеличении размера и маунта картинка должна блюриться. Да, что, что очень, да, очень классный эффект получился. Ну, то есть вместе с ростом зерна. Она же не просто блюрится, она же блюрится. А -а -а. да. Понял. Ну, давай да. дальше. Знаете, по списку наш любимый инхолейшн. Так. Выключил. Ну, ты вот тут вообще конкретно, конечно, вдул. Да, да, да. Именно в этой сцене, ну и в других тоже. Здесь он, ну как я и говорил, да, здесь все так в экстрим. Да, да, поэтому и здесь сработало. Это именно опять-таки некое сглаживание, некое свечение вот этих вот контуров. Это что, опять-таки, мне очень понравилось, и режиссеру в этом клипе что очень классно здесь работало. Но... Ты знаешь, здесь получается, что с таким большим значением холлэйшна это скорее уже была имитация супер 8, может быть, даже пленки, ну вот именно по, <звязаны> по оптическим эффектам. Просто... Да. Угу. И ты он его сделал Ignorant. более оранжевым, соответственно. Да. Зависит от проекта, от кадров, я играю то так, то так. В этом проекте, по-моему, весь холлэйшн, где был добавлен, то он везде идет в сторону оранжевого. Uh -huh. Вот, да, <laughs> да, экстремальный, ну что поделать. А блум ты добавлял? Да, ну вот идем дальше, да, после Hallation, конечно. Bloom включим по маскам, ну, uh -huh. еще увеличил этот Hallation, да, можно сказать. Ну, на самом деле Hallation и блум работают вкупе. Если ты включаешь Hallation, а потом Bloom, то Bloom будет усиливать и Hallation, и добавлять оптический Bloom. Да. А то если ты просто… Смотрим, там, буквально. Да, буквально… А можешь покрупнее сделать и показать, как блум в данном случае у тебя, какое влияние ну, оказывает? Так, покажем, поставим так, наверное. Ну вот, смотрите. Отключаем блум, вот так. Ага. Да. Bloom. Он усилит холлэйшн плюс дает оптические засветки от цветов, да. Мягкость вот та самая, которая задумывается, да. Mm -hmm. Кстати, и когда... Когда ты показал эти картинки, мне Коля Смирнов, такой есть колорист хороший, очень тоже любит диханцеры и пользуется Он мне говорит, слушай, а что так можно было в таком мощном количестве добавить зерна и смысле не зерна, а блума и халышна. Я говорю, а почему нет? Он говорит, я там типа стараюсь аккуратно делать, незаметно. Я говорю, ну это же от проекта зависит. в данном случае Гротеск такой. Человек выключает, выключает, его очень замечаешь. Если так тебе показать, то он, в принципе не очень бросается в глаза, он не очень тут прямо светится или там, не знаю, что-то там ведет неестественно. Здесь он так, мне кажется, хорошо вписался. Плюс, опять-таки, это 80-е ну, это... Красиво получилось, проект вам. Ну, то есть он видно, что он, конечно, там перья в плане э, Ну, как бы, очень. Увеличен. Именно вот все эффекты, они гротескно увеличены. Но в этом же и кайф, как бы это музыкальный клип, где вообще, мне кажется, можно все что угодно делать. Поле для творчества ну, в музыке, да. мне кажется, одно из самых больших. Ну вот, дошли до винетки, которую я тоже использовал. А ее, наверное, нужно смотреть на полном кадре. Да, да, да, да. да -то, а, ага. нет, Здесь тоже она такая по самым-самым-самым краям. Угу. Вот, выключена. Лично. На самом деле виньетка такой инструмент интересный. Она вроде бы, ну как бы ерунда ерунда, казалось бы, да, что такого? И так можно маску там подложить все, что хочешь. Но виньетка наш, который мы используем, она затемняет края по функции экспозиции, которую не ну, простой кривой не симулируешь не, не mm -hmm. эту, эту функцию мы опять-таки инструментально замерили на печати реальной. И э, мы ее используем как бы везде, где нужно э, что-то затемнить, например, в новых инструментах, вот э, Film Bright Gateway, вот контраст, экспозиция, там тоже с помощью вот этой вот нелинейной нашей э, аналоговой функции экспозиции. Вроде это мелочь, да, как бы, ну, какая разница, можно и кривой сделать, будет похоже, но нюансы все равно они есть. И э, по сути виньет э, я вот лично рекомендую где-то на начальных этапах использовать, поскольку она на экспозицию общую значительно влияет. Ну, конечно да. да, поэтому я даже, когда вот видео записывал, обучающее свое, я на этом акцентировал внимание, что вот мы выбрали профиль камеры, мы выбрали профиль пленки, и прежде чем настраивать общий контраст, яркость, там, с color head и так далее, отматываю вниз до виньетки, она влияет на все, включаю виньетку, и потом уже начинаю остальные параметры настраивать. Это просто моя личная рекомендация, по ходу разговора я ее такой комментарий добавляю. Да, этот клип красился еще до того, как это было на версии 3. Да, да, это было до того, как появились фильм и «Гейт». Да-да-да, то есть сейчас эти инструменты иногда тоже использую. Ну, например, вот сейчас я пойду обратно на ноты. А давай... Действительно очень хороший фликер от экрана, да? Ага, да. Поэтому здесь вот у меня идет. Ну, если пойти теперь по нодам, то да. по, по сути они такие очень технические. Здесь ну, вот один, одна нода включает именно, чуть, точнее, чуть-чуть его спавляет э, мерцание. Ага. Ага. Вот. Опять-таки можно перейти в Highlight Mode и посмотреть именно такие вот участки. Да-да-да, здорово. Удобно вот эта функция обладает, то есть ты видишь именно, на, на что воздействует плагин или там, не знаю, ну что угодно, любая коррекция, даже Saturation, Desaturation, можно все увидеть здесь, отображается. Поэтому вот, дефликер э -э, идет, который Это... я бы, наверное, сейчас выключил, я бы, наверное, даже добавил, давайте попробуем, добавил Thim Press, наверное. А дефликер ты использовал ну просто встроенный DaVinci, да? да? Да, да, да, да. Он иногда работает, иногда нет, <с> здесь сработал. Uh -huh. Здесь ну, я бы попробовал, наверное, бы... давайте попробуем включим. Это вот Если будем другой проект обсуждать, я могу показать, там я использовал его. Вот, я обычно ставлю это 10 кадров на экспозицию, но посередине. Uh -huh. 10 фреймов, а, да. Uh -huh. Ну, так как здесь фликер идет, да, здесь его и... Можно же знаешь, э -э, фильм «Брест» он такой на уровне ощущений. То есть, чтобы он был явный, нужно да. Вот сейчас видно его. Нужно да, забирать. Да, да. И мне кажется, я бы тогда не ставил этот дефликер, я бы наоборот добавил этого еще мер... такое вот, плавное отдыхание, Может быть, это старое освещение, не знаю, какое это может быть. Знаешь, типа опять, если говоря о пленке, может быть, пленка вот так вот меняет цвет. Uh -huh. Поэтому тоже была та функция в то время, я бы ее точно использовал. Ну, для этого проекта, да, аналогично. <laughs> да, видишь, классно работает, да. Поэтому... Uh -huh. oh, да. With, это трясучка механическая. А, здесь, не знаю, нужно, нет, может быть. Yeah, это, да, это небольшой такой долей поэтому, наверное, будет заметным. Я могу поп попробовать включить. А, ну, так по дефолту идет. Я уже вижу. Да, уже чувствуется. Да, да, да ну, уже поворачивается ну, по, по, по оси. То есть там же не, не просто у тебя вверх-вниз, лево-право дергается, он же еще, пленка же еще может идти э, и как бы, в, ну, у нее э, в каждый момент времени натяжение меняется, поэтому она может еще и по оси, повора, не по оси, как сказать, поворачиваться по, э, по, по плоскости. То есть, ну, а, во, да, да, в объем, да. Она, то, так, на, так, на, так, как... на полградуса вправо, на полградуса влево она да, может да. дергаться. Поэтому это классный тоже вариант. А вот у меня есть проект, там практически все кадры со снят, и я на весь таймлайн ставил, на весь таймлайн ставил GateWave, а не Wave, а weave. Gate Wave. GateWave, да. <laughs> и он классно там сработал, очень так очень деликатно добавил, там, по-моему, по дефолтные настройки, чуть-чуть даже меньше. Но на большом экране это было заметно и классный эффект. Слегка а. движение такое. Ну, оживляет, да, да, это, да, это оживляет. Пущено, поэтому. <laughs> ну, вот, а да. Расскажи про другие ноды. Давай. Как бы понятно, что с Dehancer вот у тебя основа, ты сделал фактически все в одной ноде. А дальше ты добавил Defliker. Как... Ну, может быть добавлено, сейчас покажем, но по первому кадру сохраним. Вот нода только Dehancer сохранена. Ну и вот пошли дальше. Да, дефликер, окей. Не будем тогда включать, он вот на цвет не влияет. Что у меня тут идет? А, добавил софт. Я обычно называю э, все ноды свои. В то время назвал софт. Ну, посмотрим. Она немножко смягчила. А что именно внутри ноды этой? Ну, тут вот что, во-первых, можно вот так посмотреть. А, ну, да, хайлайтерный немножко приспущенный, мид задранный. Mm -hmm тени тоже температура вот кстати заметил, температура еще еще более менее в теплую сторону идет потом благодаря чему, это по моему лут идет и он по моему вообще по минимум на 20 процентов включен здесь это какой лут это мой это мой лут сейчас это просто мой какой-то я бы назвал Теплота, это ну, такой дефолтный лут, я давно использую. Он особо ничего не меняет, он дает такую теплоту. Ну, именно красный мне нравится мне его, поэтому я его и. Ага. Сюда. Ну это так. На 20%, процентов ну сто процентов это будет, ну и, и че пережёмное. Ага. Я не помню, почему оставил на двадцать, ну ты вот как бы смотрел, смешивал, насколько можно давать, можно уже сейчас даже наверное, побольше ставить. Я, например, даже и софт поменьше поставил, слишком, наверное, это мягко, но мы привыкли к первому стилю да, только диханцы, но вот видны мои две ноды. Ну да, короче, ты просто чуть-чуть смягчил, да, общую картинку, ага. Да, сейчас посмотрим, ну, как последний нодик, последний нодик, да, это вот скомпрессировал еще хайлайты, еще им дал такого, еще более мягкого. Ага, ну, кстати, у нас мы... Планируем добавить в обозримом будущем инструмент Highlight Compression, потому что тоже, ну, пленка, понятно, что она компрессирует цвета, и картинка киношная, она тоже редко бывает с, с очень яркими цветами, и у нас есть идея как это сделать аналогово максимально. Mm -hmm. Просто вот Круто. слишком много творческих задач. Не успеваем все сразу делать, скажем так. Но однозначно и soft edges, и highlights compression в обозримом будущем появятся. Я думаю, что может быть даже уже в этом году. Тут осталось 3 месяца. Круто! Здорово! Сейчас посмотрим, может, кривыми тут. Нет, кривыми я особо ничего не вижу. Не, ну вот, да, здесь видно, да, по. Ага. Лапис да, компрессирован. Ну да. С более таких. Более чисто белого, даже немножко сосвеченного, такой немножко ага. кремового, да. желтого, да. оранжевого. И все? Вот это, в принципе, все, что я сделал здесь. А вторая вот... нода? А, это просто выключено, ну, ничего не делает. А, ничего не делает, понял. Ну, дефликар дает, который, ну, ну понятно, набирает мерциально. То есть ты настроил картинку дехансера, она тебе показалась э, слишком ядреной, и ты ее смягчил, буквально еще добавил, три ноды? Ну, вот посмотрим. вот Выключим эти все ноды, кроме d -Hancer. Это так, да. И, ну, в принципе, мне сейчас нравится именно, вот, именно только И, мне кажется, тоже эффект можно было воссоздать примерно только d кроме, может быть, да, вот хайлайты. Этот мой лут с красным, который мне нравится, можно было вообще не ставить сюда. Он здесь идет. Ну, видно, да, особо Слушай, ну, это же просто... творческий процесс, покрас, да, то есть ты как бы идешь, у тебя идея возникает, одна за другую цепляется, здесь подправил, там возникло, это же нормально. Я, я тоже, когда возвращаюсь к своим, к своим грейдам, я тоже думаю, зачем я это делал, может было проще или там что-то можно добавить еще. Нет, как получилось, так получилось, мне очень нравится, как получилось. Фактически получается, да, это на 80% это дехансер, а и... 20% это легкие коррекции дополнительными инструментами. Ну да, вот в этом кадре, да, так и было. Ну и, собственно, ну, пойдем в другие кадры, не знаю, ну, вот э, первый кадр. То, То же самое, да. Тут только потом килл, немножко хайлайт, и давай посмотрим. Профиль, по-моему, у меня на весь проект идет один. Э, да, тот же самый. Ну, логично вообще-то один профиль использовать для проекта. Да, да. -да, -да конечно, на экстерьер можно что-то дать другое, там, uh -huh. Третья, и так далее. Но если почему-то так на весь проект решил, окей. Okay. Оставим только куда хром и будем держаться. И вот поэтому здесь, по идее, то же самое. Быстренько uh, пролистая. Тоже есть показать только, ну, только профиль пленки. Ага, во, во, во, да. Ты я вижу, что ты его здесь сильнее скомпенсировал, uh, потому что он красненький, марджентовый даже он скорее. А ты yeah. его греном скомпенсировал. ага. Ну да. Да, природа красивая, река такая, поэтому хотелось немножко вернуть эту зелень. Ну, ColorHead — это очень мощный инструмент, он действительно соответствует реальным аналоговым процессам, вот. Его, конечно, иногда даже прям не надо в больших значениях применять, потому что он очень сильно цвет меняет. Grain тоже самый. Да, тоже самый. по-моему, здесь его и нету, да, но включен, пускай. А ты, кстати, как, вот между когда ты идешь и грейдишь вот клип, у тебя есть там какое-то количество, я имею, я имею в виду музыкальный клип, да, у тебя есть какое-то количество клипов, как файлов, и ты копипастишь и потом подправляешь настройки, или как, Вот там какие-то ключевые сцены сделал, там, 2, 3, 4, 5, а у тебя всего в нарезке, не знаю, их там 30-50 кусков, ты потом копипастишь и подправляешь, или как ты делаешь? Да, я на, на, на создании вот этого, на создании лука э, тональности, на создании вот этого первого этапа, на создании тональности, я скажем так нашел профиль пленки, я более-менее понял контраст, дальше не иду вот эти все остальные ноды, я даже и не использую, я уже добавляю этот, этот э, профиль на все кадры, скажем из этой, из этого, из этой локации, из этой сцены, и потом подправляю каждый вручную. Mm -hmm. Группы я не использовал на этом клипе, практически не использую вообще при грейде. Таймлайн uh, иногда, ну, другой проект, будем сужать, там покажу чуть-чуть. Uh, поэтому, да, копи-пейст идет, uh, либо топ-теханс сначала, либо потом добавляют другое. Недавно, кстати, возникла идея, точнее, uh, почему-то показалось, было, это, наверное, невозможно для OpenFX. Uh, именно. Копировать только, например, вот мне понравился Graney, э, но другие коррекции все совсем кардинально отличаются. Ну, классно копировать только Graney, например. <laughs> но это, наверное, никак, да? Мы да. планируем сделать э, систему этих самых пресетов э, mm -hmm. внутри d -а. В принципе, можно через стилы, конечно, все это делать, но у нас есть идеи, yeah. как делать через пресеты. Почему? Потому что бывает нужно не просто скопипасть какие-то параметры, а какие-то инструменты отключить, а какие-то инструменты схлопнуть, понимаешь? У нас есть идея, что ты можешь себе сделать такие пресеты, где у тебя, допустим, все схлопнуто, кроме зерна. И у тебя, вообще, фактически это получается как бы отдельный плагин через пресеты. Но эту систему нужно проработать, ее нужно проработать ее хранение, возможно, что надо на сервере хранить вместе с профилями у индивидуального каждого. Возможно, нужно сделать вообще обмен, какой-нибудь, знаешь, пресет от Макса Голомидова. может быть, сделать можно магазин, не знаю, пресет, посмотрим. Пока такие общие мысли, что это нужно, но опять-таки э, в сию секунду вот э, мы разрываемся между несколькими задачами одновременно. Где-то, в общем, в обозримом будущем будут и пресеты. Okay. А Просто возникла тогда идея, что да -да -да -да. У вас есть очень удобно в конце есть да. А Иногда я даже где-то добавлял только профиль пленки, чуть-чуть играл с апассити и потом добавлял другие элементы уже отдельные ноды. Даже такое было когда-то у меня, поэтому такие штуки добавлять очень было удобно. Слушай, а как ты вообще вот к теням относишься? Ты их, вот я смотрю, они тебе здесь высоко стоят над нулем, а, то есть угу. ты их не, не, не очень да, любишь проваливать или зависит от проекта опять-таки? Да, от проекта зависит. Я люблю и то, и другое. Зависит все-таки да, от э, стилистики, от, вообще, от настроения, от э, съемки локации, одежды там. В Японии очень, у большинства, у всех черные волосы. Точка черного очень всегда легко отслеживает по волосам. Слушай, а вот там есть э, клип последний, темный, в лесу. Можешь его показать? Да-да-да, это, это, кстати, это, это по-моему, только, да, это только гикансер, вот. Одна нода. Да, да, смотри, у меня даже есть три версии, да, я, это такая просто уже не баловство, а, как сказать, ну вот, я создал такие черно-белые, это для себя даже экспериментировал, мне очень понравилось, я сейчас покажу какой профиль, по-моему, здесь был, это там, а, да. а да, вот он, да, а да, а -а -да. они не все такие сейчас, да, они все такие, но а Амбротип а это играми... старинный, Старинная технология, типа, я сейчас не помню точный год, 1865 примерно. Угу. После, после дагеротипа, собственно говоря. А. А, и эту технологию мы восстановили, поскольку, поскольку у нас наш коллега и друг Анатолий Грин, он этим занимается. Дело в том, что здесь у тебя всегда будет, так как э, амбратип это ручной полив эмульсии, то есть берется стеклянная пластина и вручную льется эмульсия, то всегда будет профиль зависеть от того, кто сделал конкретную пластину, с помощью, а -а -а. с помощью какого колоде, да? как? с, с какой степенью концентрации и так далее. Вот. То есть вот он конкретный, вот здесь вот амбротип, это конкретный амбротип конкретного человека. И даже этот человек сделает его через там, месяц, он будет другим. Но он все равно будет амбротипом. Mm -hmm. Здесь такой хоррор, короче, ты его превратил в хоррор. Да, да, да. Он даже начал делать еще, кто-то мне еще объяснил эту сцену, потому что это единственная сцена из леса. И я такой, окей, сейчас разыграемся, но создаем... версии 5-м показал здесь разные. И вот эти три были такие, да, назовем хоррор. Но сравнение здесь никакого хоррора не должно быть. Здесь должно быть, в принципе, что-то вот, ну, как вот. Ну, да. Ну, как и другие сцены, да, они практически ничем не отличаются. Здесь тоже самое, да. Слушай, вот а у это... тебя... Там еще была сцена, где сидят герои на фоне окна. Она сюда не вошла в этот сет, да? А, здесь у меня ее нету, да. Да, да, да, да. Там было по хайлайтам очень проблематично. Там я спасал хайлайты. Остальное все-таки концерт. Да, а хайлайты ты там спасал, ты просто их возвращал через кейнг или как? Да, да. Ну, через кейнг я по-разному возвращаю. Здесь, например, где показать? Короче, получается, что инструмент Highlights Compression, он самый, наверное, актуальный в плане развития этих ансеров. Было бы круто, да. да. Ждем. Я просто для себя в своих личных задачах творческих тоже как бы сталкиваюсь с тем, что ну зачем выходить за пределы, там какие-то ноды городить, когда можно это все грамотно и круто сделать, используя наши да. навыки и знания. А, здесь ты чуть-чуть землю отдельно, да? Да, земля без нее. Даже небольшая разница, но чуть-чуть и в уши опять моя mm -hmm. моду с, с Опять этот софт. А, здесь софт хорошо заметен. Да, кстати. Вот здесь, в этом месте ты его хорошо так приложил. Слушай, а ты можешь стилы выключить, чтобы экранчик был побольше? Да, конечно. Вот. Uh, Saturation+, Plus, это добавил сюда по... сейчас посмотрим, по-канально, нет, по-моему, А просто, да, просто, ну, ты там добавил, практически ничего не добавил, 4%, сейчас, так, okay. нет, тут я ничего не трогаю, да, вот, а конечно. здесь можешь увеличить, показать блум и холейшн? Интересно, вот на перилах и на героине. А, кстати, здесь мне очень понравилось. Вот я этот. прям вижу, да, там вкусненько что-то выглядит. Ага, вот, вот так вот. Здесь вообще один из моих любимых вообще вариантов, как я вот когда-либо накручивал Мне здесь очень нравится. Где вот они? Вот они. Посмотрим. А ты сначала отключи оба, а потом включи холлэйшн, потом блум. Вот это будет более правильно с точки зрения как бы, ну, пленки, да? Так, отключи оба. Сначала, сначала холейшн, да. Вот, пошли холлэйшн. О, аккуратненький, очень аккуратненький. Посмотрим зоны, ну почти не видно, перила чуть-чуть. вот тут. У вас не знаю, видно на экране? Нет, не, на... Видно, не, не видно, но я вижу это без маски. Я, в принципе, вижу, как она воздействует, да. То есть тут, вот в данном случае, ты как раз холлэйшн очень аккуратно наложил, так, как есть, это и включаем, есть да. на пленке, ага. А еще включи-выключи, Алешин. Выключаем. Ага. ага. Где он еще заметен? Может быть, на... На контрастных сценах он заметен, вот на ней, как бы, на... он заметен, смотри, где. Он заметен... Вот, э... смотри, вот. Вот, да-да-да-да, вот. да, вот контрастная сцена. Ну, вот, выключим. Да. Включим. Ага, ты хитро сделал, ты оставил его такой же огромный в плане диффузии, то есть разный, да, да. но ты его смягчил по этой сцене по эмаунту, ага, понял. Везде подход, да, совсем разный, ну, по Потому разному. что цены разные, да, да, это понятно. Так, а Блум теперь? Вот ну, включаем. давайте я обратно зумираю, вот так. Блум. Ага, вкусненько. Ну да, сейчас, конечно. Ну вот зоны Глума, да. Конечно, по-моему, еще. А, не Saturation. По дефолту. А, ноль. Поэтому еще да, да, добавил теплоты. Mm -hmm. И тоже можно видеть saturation, как меняется, именно включать маску. И тут можно смотреть. Ага. Например, добавили, добавили насыщенности и можно хью менять, тоже видно да, да, хью, хью блума тоже можно менять да, Да, и это классно очень наверное, спасает, подогнать под освещение локации или комнаты, или там, а -а -а. не знаю лампы, то bloom можно очень много раз в творить. ну вот да. ну, надо признаться, что и съемка здесь, конечно, хорошая Можешь показать файл голый безо без всего, да, вот это вот, ну, как бы, мне кажется, что это неплохо. Подожди, что-то у вас не отображается, по-моему, да? Отображается, я вижу все. А, а это на моем laptop. окей, ну да. Да, как и говорил, здесь все так просто и правильно все экспонировано, поэтому... Хотя боялся, ага. мне присылали э, какие-то фотографии со съемок. Белая одежда, там были фотки все выжженные, какие-то лунокки панасоник. Белое <с платье. и включить теперь все. Получилось все здорово, вот. Да, конечно. Здорово, мне нравится. Классно, вот на кодеке работает, да, кодек зелень. Вот это японская листва, вот это все, лес. Какая-то такая вообще другая получается. Мне, мне очень нравится. Ну, это вообще одна из проблем цифрового изображения в том, что у него не очень высокая вариативность цвета. То есть, как бы по стандартные профили всякие, которые именно технически камерные, да, они э, не очень хорошо разделяют э, оттенки. А если ты грамотным образом потом добавляешь э, ну, к пленочный профиль наставишь контраст, то именно у тебя зелень получается. Она вроде как и была зелень, не осталась зелень, но она ее стала много разной. Вот угу. зелень чуть светлее, чуть темнее, более салатовая, более теплая, более маджентовая, Вот там много-много. Это как бы кайф, который дает пленка, конечно. И здесь это используется. То есть пленка дополнительно вытягивает стилы между собой. Ты тоже, соответственно, сводишь. Ну здесь, конечно, не приходится сводить ну, вот эти дела но Локации разные, но, но, но эстетика-то в общем-то. Да, именно насколько не отличается и тоже Bloom и Halation и Зерно. Здесь важно, да, по тональности понятно, совсем разные. чем мне Тиханцев в первую очередь нравится, это вот текстура изображения именно перед добавлением пленок и всех инструментов. Она какая-то уникальная, ничем другим больше так не получается. Стереть, по крайней мере мне. Ну, это, конечно, бальзам на душу мне, потому что мы в этом, собственно, и была задумка, что mm -hmm. мы понимаем, что мы понимаем, как работает пленка и понимаем, что общепринятые подходы, они не очень правильные на самом деле. Ну, то есть правильные, много хороших профилей, безусловно, луты есть там, ну, все это немножко не то, потому что не оттуда, не оттуда пляшут, в общем, люди, разработчики чаще, чаще всего вот, а мы знаем откуда еще один из это... extreme, extreme да, вариант здесь тоже какой-то OpenFX добавлял эти лучи ага это... ну это так уже тоже можно посмотреть что происходит это тоже они такие -таки динамичные получается двигаются от один... объекта чем ты добавлял это? это резоловский э -э light ray ага, понял Здесь он как-то так показался, тоже он цвет менять, набавлять, показался подходит. А остальное все то же самое, опять смещение. Хайлайты. Mm -hmm. mm -hmm. Ну и вот он. Mm -hmm. Разница колоссальная. Не, ну понятно, там лоб был. По настройкам тут, ну... Даже без Colorhead? А, нет, это... Uh, да, без него. Есть, есть. есть, есть. Какая-то, помню была. Берс, не знаю, сохранить все. все, все нет, а, нет. Зеленая, какой-то более холо, холодная сделала. Вот. Трачечная. Ну, что-то вернули все в, в, в теплоту. Ну, у тебя, как, ну, вот, как бы, этот клип, он весь тепленький, да. Да-да-да, не хотелось да, так сильно скакать, поэтому... Ну, то есть основное, основной подход следующий, что мы сначала добавляем ноду, это я сейчас пытаюсь резюмировать, да, то, что ты делаешь, ты сначала добавляешь ноду Дехансера, настраиваешь вот она, да, да. технические вещи, такие как, собственно говоря, выбираешь профиль камеры, выбираешь... <coughs> Перебираешь, наверное, да, профили пленки, или уже заранее знаешь, как, какой тебе будет, э, какие у тебя любимые? Сейчас уже более-менее заранее знаю, да. так, конечно, можно это перебирать, что-то найти, наткнуться на что-то очень интересное. Да, то есть ты уже понимаешь, в какой эстетике ты, ты примерно будешь мыслить, допустим, если это кадохром, то это будет по умолчанию маджентова картинка, но которую потом можно компенсировать, там, да, если это будет какой-нибудь аэроколор, то он будет контрастный, или там 250D, mm. то он тоже будет контрастный, но это тоже можно компенсировать. Ты уже понимаешь эстетику, ты выбираешь пленочный профиль и получаешь как бы грубый черновик, да, то есть у тебя там могут быть провальные тени, у тебя могут быть highlights какие-то там задранные, вот. Ты уже аккуратненько настраиваешь э, опциями print options, э, вот, коррекция экспозиции, э, color head, уточняешь, уточняешь, уточняешь изображение. Ну у тебя на 80 процентов готово. Дальше ты дополнительно Хайлайт highlight, смягчаешь, там может быть общую картинку смягчаешь, может быть тени как-то отдельно там подтягиваешь. Ну, то есть уже штрихи идут дополнительными нодами. Я правильно резюмировал? Абсолютно, да. да. Именно, опять-таки, здесь вот, чем не нравится, здесь нету, здесь не стоит придерживаться никакого вот, ä, ä, правила именно вот и пошагово идти. Здесь можно, как ты и говорил, да, начать совсем по-другому, начать мыслить. Ну, естественно, я добавляю все-таки профиль первым, но... Это само Это... собой профиль первым, вот компенсация экспозиции и, и эту самую винетку я рекомендую. А потом уже можно скакать в любой последовательности. Да, да, ведь этот плагин интересен, что столько комбинаций, столько вот этих вот рецептов, столько смешиваний разных интересных. Слушай, наверное, ты... Знаешь, что любопытно, что на самом деле ты, в принципе, действуешь ну, абсолютно так же, как и я, только со своими фишками, естественно, да, которые там я вот для себя лично а, несколько моментов прям намотал на ус себе некие, некие, некие такие, ну, маленькие хитрости, что называется, да. То есть, но общий подход он все равно такой же абсолютно. То есть как, как мы задумали, так ты и пользуешься. То есть получается, что если человек. Если колорист как бы врубается в идею, да, то он начинает очень эффективно и быстро пользоваться этим инструментом. А если не врубается, то вот я прям замечаю, что некоторым так тяжело, что как-то все, все не так, да, вот все к, привыкли по-другому. А ты, то ли ты изначально, сейчас секундочку, ну, то ли ты изначально нет, вот, не, не так, как все, все мыслят, то ли, ну, не то, что все, тут нет такого, что все, все по-разному. Скажем так, ты либо изначально мыслил ближе к тому, как мы, либо ты быстро сменил, ну, осознал нашу философию и быстро под нее подстроился. ну Как я это вижу. Скорее всего, да. Я как-то прощипывал вас, вашу философию от этого, от всей, всех инструментов и начал просто экспериментировать. Еще помню на первом этапе, где у вас было чуть-чуть ну, меньше инструментов она тоже мне казалась что не слушай, зачем вот так-так-так? Пойдем наоборот, пойдем что-то, посмотрим, насколько работает тока Blue, насколько работает тока, например, ваша экспозиция. Кстати, запомнил, что экспозиция первоначально мне произвела впечатление, что она, это очень, она совсем другая, она очень такая, а, как это правильно выразить она очень мягкая и не, не деструктивно работает, мне показалось, она очень хорошо, делать картинку темной, но ничего не убивая в, в тенях, ну, естественно, если ты пока ты не накрутишь, и также в обратную сторону а, ну, вот экспозиции я помню первоначально очень понравился, но ну, очень классно работает. Слушай, ну самое интересное, что вот я говорю, что ты, видимо, врубаешься в нашу философию быстро, потому что это чувствуется, это видно сразу, это ну, попробуй. А вот это возможность сделать на панели, все я жалею, что это ну, мышкой приходится. Это вообще классно было от А Миша Денисов как-то вывел себе это на панель. Дехансер? Да. Опа, это интересно. Я, Кстати, -то. он обещал урок записать туториал, как он делает, потому что он тоже мастерский. Вот ты и Миша Денисов одни такие самых ну, русскоязычных блогеров, которые там наиболее виртуозно и творчески владеют инструментом. Кстати, люди, которые меньше всего зашарены на техническую тему. Ну, по общению, да, то есть как бы вот именно глазами работают, а не как надо, в кавычках. Вот, так вот Миша, если он хочет записать урок, может быть, он об этом скажет, как он это вывел, или отдельно, может быть, расскажет. У него по-моему, как раз есть эти примочки, дополнительные панели какие-то, может быть, там... У него мини-панели, он на мини вывел, у него там дихандра прямо ручками крутит все. А, прямо на мини-панели, интересно. И я, собственно, хотел вообще вспомнил то про... Сейчас интересно, тут можно? Ладно. Я вспомнил, просто я, я говорю, а сейчас у меня твой, твое лицо на экране, ну неважно. Почему я вспомнил про Мишу Денисову? Потому что экспозиция – это то, над чем мы первоначально очень долго работали. Вот, как mm -hmm. бы мы, ты знаешь, мы чуть ли не дольше работали, чем над пленочными профилями. <coughs> у нас было столько версий от экспозиции. Мы так ее и так. И мы, в общем, пока мы не пришли к пониманию, что экспозицию нужно инструментально замерить на фотоувеличителе. А, кстати, знаешь, что, давай, может быть, <coughs> сейчас а, ты перестань шарить экран, чтобы наши лица появились с тобой. Так сказать, а, а, закруглим, закруглим эту часть разговора и перейдем к следующей. Финализируем то, что сейчас у нас. Окей, okay, выключай, да? Да. Давай. Во, вот теперь мы с тобой. Да. В общем, мы долго возились с экспозиции, как ее сделать максимально аналоговой, эстетичной и деликатной, чтобы она сохраняла информацию. <связываем> Было много версий. Мы, давали, мы даже физически ездили к Мише в студию, потому что Миша был одним из первых, кто вот с самого начала поддерживал нашу разработку и давал советы и был таким тестером. Вот, и он uh -huh. тоже там, он крутил один вид экспозиции, второй вид экспозиции, говорит, ну типа, ребят, на экспозиция вот, ну, ну, не идеально, не идеально, а потом мы сделали аналоговую, ну, сняли uh -huh. эксперименты, отправили ему и он пишет такой, вот, вот оно, наконец таки говорит, вот то, что надо, и мы сами видим, что блин заработал, то есть мы на экспозицию, наверное, месяца два убили реально. Вот казалось бы, ну что такое экспозиция, влево вправо, но это основа, это база. Экспозиция идет у нас в виньетке. Экспозиция mm. идет в м, фильм Брейс в дыхании пленки. Mm -hmm. есть, она где-то там еще задействована в каких-то местах. И это ключ ключевая штука экспозиции. Вот. Потому что ты когда на увеличителе, вот ты печатаешь фотографию, ты прибавил э, время экспозиции, то есть ты сделал темнее картинку, но она mm -hmm. вообще и так ведет себя как вот обычно, там кривыми. И мы это очень хотели передать. Я, я, я к тому, что я очень рад, что ты это оценил. Говорю, да, это, ну это сразу почувствовать. Еще это, тем более, это один из самых первых ползунков. Ну да, который начинаешь <смех>, это самое, дергать. Да, и прямо вот, ну, сразу, мгновенно, вау. Неужели так? Так могут сделать. <смех> Слушай, ну смотри, ты такой, прям мы сейчас уже разговариваем, такой по, много информации дал по поводу обработки. Я знаю, что у тебя еще в рукаве есть козырь по поводу черно-белого подхода. Вот, я предлагаю чтобы в одну кучу не мешать, разделить эту, <къем>, это наше интервью на две части. Угу, вот, первая часть у нас будет посвящена а, цветному изображению. Вот мы, собственно говоря, уже все пробежались, ты все рассказал, я там комментировал, извини, если избыточно влезал в твои комментарии. Не, -не наоборот, на, наоборот. <связано> <связано> <вот>. И, <связано> <связано> на самом деле очень интересно, потому что ты показываешь, а я это смотрю на это глазами, человек, который предполагал, работу колориста, да, <свист> <свист> вот и а, мне очень приятно, что совпадает прямо, ну в твоем случае <свист> понимание твое и наше, <свист> они прям совпадают, <свист> конечно, очень здорово. Вот а, я мне такая мысль, что раз ты так много а, времени потратил на <свист> то, чтобы поделиться опытом, <свист> давай мы сможем, наверное, сделать специальный промо-код для тех, кто захочет после, по просмотру этого видео, за счет твоего рассказа, вот может быть, захочет приобщиться к Дихансеру, мы для таких людей сделаем специальный промо-код, разместим его в описании к этому видео, и он даст скидку человеку, который захочет купить. Но это, можно сказать, от меня лично и от тебя лично такой Бонус для тех, кто заинтересуется. Да, вот. Точно заинтересуется. Я надеюсь, да. Но я в данном случае беру у тебя интервью частным образом, Во-первых, деканстер это англоязычный проект, а интервью на русском языке. ну во-вторых, все-таки промокод это такая очень индивидуальная штука, вот конкретному человеку можно сделать, а официально, легально вот так вот везде, конечно, мы об этом не кричим. Тогда мы заканчиваем с первой частью «Цветной». В следующем э, видео, в следующей части интервью, э, я его назову «Интервью с практическим уклоном», да, мы его так назовем, а мы расскажем про то, как Макс обрабатывает черно-белое изображение, а с зрителями первой части мы прощаемся. Всем пока, спасибо, что слушали. Да, всем пока, спасибо, да, что послушали и посмотрели. Надеюсь, понравилось. Впереди черно-белый вариант.